Дыхание это наш сильнейший внутренний метод оздоровления и развития человека, который дала нам природа. Дыханием мы можем себя излечивать самостоятельно, не опираясь ни на какие препараты, лекарства и внешние даже природные травы самостоятельно. Со вдохом мы приходим в эту жизнь, а с выдохом уходим. Жизнь это граница между выдохом и вдохом, и управляя Разными ритмами дыхания мы можем запустить процессы регенерации, очищения тела психики ума, наполнения силами и прояснения внимания и мудрости человека. Изучайте дыхание. Дыхание – это жизнь.